Я Нихуя себе. Охуеть. Я уже, да, да. Я уже... Это язык на авионы, Это не авион. Я вот нести лунине, что супра, марь, марь с Авиони. Авиони? <соединяющие> Авионы так не светят. Все, бля, нападение инопланетян. <соединяющие> <соединяющие> Это серьезно. Смотри, ай заедје на горанову терасу и погледайте вам изнац портског. А с ове страны и заедје? Изађе на горанову терасу, погледайте изнац портског. Та ли су и шта в или су Mm-hmm.